Это у нас. Подожди. Вилкой в глаз или Вот, ребята, смотрите, вот размеры моего нового телевизора, по сравнению с размерами, вот что вы понимали мои посудомойки. Видишь что-нибудь? Нет. Так, мужики, так вопрос. Чей писюн убежал? Ну, боевка ты! Что, ян, пордарок и Деда Мороза разбираешь? Да. Uh -huh. AirPods подарил? <coughs> да. Смотри, что мне? Кого-то, да? Алло, у меня сумка новая, бля! Сумка новая! Yeah. Travis. Travis Scott. И после того, как туалетный ёршик испортился, выбрасывают его Но на самом деле его можно использовать Просто отрежьте у ёршика зубчики Приклейте их к палочкам для суши И у вас будут новые зубные щетки Слушай, так давай сексом займемся не, за я устала, у меня голова были. Спи, 40. спи, спи, я по телефону разговариваю. Спи. Сейчас миссия снобл. Готова? А, ты здесь? Я думала, ты туда пойдешь. Да не пойду, я туда. Ну давай. Вот. Yeah. <laughs> Those are impossible to find. No. Chad Adams has one. Really? Is it in good? front work your way back, don't forget the ears, and ascend. Ой, импакт, что Чё Да, на этом все, мое лицо есть не пять и мое лицо Эх, хе. Гарри, Становился на заправке поссать короче, захожу подходит мужик, блядь говорит, слышь, братиш, дай за хуй подержаться, блядь, шоколадку тебе дам я ему говорю, да ты чё, охуел что ли, блядь? о, блядь, пошел. Безопасность страны и граждан. В короткие сроки восстановили экономику. И по многим позициям выходим сейчас на реализацию стратегических задач развития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 Хотел купить посудомоечную машину, а потом думаю, она с твоим, ну, у меня и есть, блядь, да, да, радостно, да, заебись, все чистоганов, ночь, колод холод, боль, цельный расколот я, ничего не вижу, сам себя я ненавижу, Stop. <laughs> <связывая> <связывая> отдать, чтобы ты... Алло, Ньютон? Ну, короче, ты пиздобала все твои законы, хуйня. Тут их просто нахуй шлют. Да? <связывая> а понимаю, у меня там играют в игру кольмаров. Не сдох. Чем воняет, сынок? Это кислород, родной. Кислород. У вас много друзей. Нет, у одного моего друга есть своя теория. Он считает, что способность иметь друзей ограничена. если у вас появится новый друг, то вы потеряете кого-то из старых. Я с этим согласна. В жизни можно иметь двух или трех друзей.